Ну, с Богом я пошла домой, а она да, вот не два последних урока. Поэтому у меня отличный настроение, просто великолепно замечательно. Я тебе так скажу, когда рядом с тобой сидит кот. У тебя настроение просто должно быть ВСЕГДА идеальное Чё, чё, чё, чё, чё, чё, извини, пожалуйста Показывай, что номер один Подожди а будет номер два И вы сейчас все американцы вас включат. Материться в этом ролике Могу только я Ну Или мой кот Я знаю, я супер логичный человек Вот Вот я, вот я вот Перед тобой человек, который тебя смотрит И делает просто сидела на кровати и слушала, как моя замечательная кошка а, ниже себе лапы. Если меня, кстати, не лежает этот звук. Я начинаю с нервничек. Жиза. Жиза. Так, понимаете, у меня кот. А ты... умывает себе другое место, кроме лап. Кошки-то это ладно, но вот коты... У меня два кота в доме живут. На что мне это? Скажите, пожалуйста. Мне даже было не Таких людей называют ленивая з ⁇ Че, улыбаешься? да What, блин, только от бузовый в ТикТоке хотел отдохнуть, но нет, пришел еще один человек. Я тут заметил, что у меня качество просто фиговое. на двадцать пикселей. Так не так не пойдет. Поехали дальше. А, итак, Короче, я тут понял, тут 720 пикселей, 1080 пикселей. Ничего не меняет, если честно. Поехали дальше. Нет. Я только недавно Это Она мне кое-кого напоминает. Не буду говорить кого, но... <смех> Если у кого приложение лайк, зайдите на вот этот аккаунт, который находится прямо вот над ее глазом. Офигеете. Это абсолютно то же самое. Молодец, мы о, О, игрочек. Да-да-да. Да-да-да. А, Б... Я решила микс устроить. А. Б. Кольца. Знаете, вообще такая отдельно для Дима. Одного... Подожди, ты Дуб! Если ты уже снимаешь личный дневник. Давай-ка всё уже рассказывай. Я просто 12 минут не собираюсь это сидеть, смотреть. Типа оно... Офигительно. Я хочу это до конца досмотреть. Потому что я не бегаю. Я обожаю яйца, я обожаю молочку, я обожаю э, мясо, я обожаю всё. Вот. Но... Из-за того, что это течение становится все более популярным и Не в плане, что типа, это плохо, что оно популярно Это хорошо, что люди находят себя в этом течении как взгляд, И это, ну, классно, реально классно Но из-за того, что оно становится таким популярным Я постоянно люблю взять какие-то, типа, веганские десерты Веганские кафе Вот эти все видео, которые говорят, что вот, нельзя, есть то, нельзя есть Это вообще животное нравится. Я понимаю, но меня отправляют сегодня просто Про это лишний раз, потому что я начинаю себя чувствовать Человеком говном просто Я не надо говорить другому но меня бесит, типа, то, что я с чувствую себя на что я еду в курицу. Кстати, что же у меня еще в холодильнике находится? Это... Ну, я просто. Я... Насчет от, от этого заражения. Я согласен полностью с ней. Причем я с ней абсолютно согласен, потому что, ну. Сейчас да, это проблемная тема. Это реально проблема, я вам говорю на личном опыте, какой опыт, блядь, Сык. это Повторяю второй раз, в этом видео могу материться только я, и ту редко. Кукин, давай, готовь. Посмотри, как ты умеешь готовить. Согласен, пацаны. Вот у меня на кухне через стенку, вот такой же перец, вообще офигенный. Смотря, если что с ним есть, если греческий салат, там ну, довольно вкусно, пельмени довольно вкусно, а вот все остальное. Говно собачьим. Поехали дальше. Я даже не просто это Может, ты переборчила? Слушай, Ай-ай-ай-ай. Да, кайфовать от жизни. Я не знаю, с чем меня так цепляется сериал. Возможно, все-таки тем, что там есть Майкл. А у Майкла ахуенный плюс, давайте признаем, типа. Что, что? Подожди стоять. Тем, что там Майкл. А у Майкла охуенный плюс, давайте признаем, типа. Осуждаю! Чисто осуждаю, ч? У меня на канале детский контент. Твой о чем вообще? У меня на канале детский контент Ты мне чё, ты мне чё сейчас тут несешь, а? Слышишь, ты? У а... меня, да, короче, были небольшие неполадки со звуком Да, еще я, походу, не расслышал, что она сказала Поэтому сейчас вы его будете слышать еще лучше Это первое А второе я хочу послушать Я на несколько секунд назад примотал Вот, давайте, ещё на 5 секунд И мы послушаем, что на самом деле она сказала Пошли дальше Зна я не знаю, я не понимаю Я не знаю, чьи у меня так цепляется этот сериал Возможно, все-таки тем, что там есть Майкл А у Майкла охуенный индус. Давайте признаем, типа похож на мой Не знаю, <laughs> не уверена Ну, короче, я просто обожаю не русских мужчин Инстаграм J-J-L-O-W Queen What? Инстаграм, запущенная сеть Российской Федерации Ничего не имею за эту старую сеть все, надеюсь, обрусов не будет. Смотрите, пожалуйста, какая красота. Это же пар идет. А пахнет я. Я положила рикотту и э, греческий йогурт. Вот, но но секрет просто идеального идеального блюда это лимонный сок. Потому что, я не знаю, добавляет какой-то кислинки, какой-то свежести. Mm -hmm. И в общем получается очень вкусно. Делаем вот так. Скажу. И играли муградевый соус. Я тоже его обожаю. Есть еще кунжутный, но мне ореховый нравится больше, потому что он с арахисом, наверное. А я люблю арахис, потому что арахис солененький и вредненький. И вообще, короче, обожаю. А у меня еще есть тут. Только без СМР, пожалуйста. АСМР, но вот, пожалуйста, не надо. Я тебя прошу, у меня детский контент на канале. Пожалуйста, прошу тебя всем своим сердцем. Чай. Боже, он такой горячий. Я всегда разбавляю чай, а, но Чер... не лень Чер... как бы. Итак, first bite. Ладно, я не American girl, я не сумасшедшая. Сейчас надо все перемешать, знаете? Говорить с американским акцентом. Кстати, у него хорошее произношение произв... произв... произв... произв... английского, без рофа. <св>... <свят> насчет сейчас вот это вот это правда <свят> это это это реально правда Шка было закрыть вот сейчас без шуток это реально правда <свят> это реально для меня жиза причем офигеть какая жиза я вам честно скажу <свят> Я же бы за ума. Просто. Зачем ты это сделал? Зачем ты это сделала? сделала? Ну, я не, не знаю. Я в раю. Этом... Поздравляю, ты в раю. Черный юмор. Мне кажется, многие люди замечали, что самая обычная еда, самая обычная, типа вот гречки с курицей с помидорками, гречка с яйцом и сыром, макароны с горошком и сосисками – это вообще кошмар. Пельмени с... с сметанкой, ну типа, не знаю, бутерброды с сыром – это самое вкусное, да, объективно, потому что вчера я вот как раз вечером ела кино, пожарилась себе креветки, гребешки, вот это все вся такая вот хай китчен какая хай китчен не надо вообще э, против самого себя идти прошу тебя только судьбе не не знаю блин я показалось ли она <с> умеет петь если это правда то навигатор на Ютуб пришла есть Ютуб music появился есть хотя бесплатных и халявных дистрибьюторов что тебе на ютубе понадобилось хотя я сам такой же. Я домашнюю, вкусную. Все. Все. <свист> не могу успокоиться. А не рядом. Не знаю почему. <свист> Знаете, о чем я думаю уже второй день: Биг Это связано с геометрией. Скорее Big всего, brain. это я одна этого не понимаю, потому что я тупая. Но у меня возник такой вопрос, да? Все мы знаем, что в прямоугольном треугольнике, в прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Так-так? Да. По идее, должно быть логично, да? Что получается, гипотенуза, она длиннее, чем два катета. Yeah. Я вот говорю, я в этом не уверена, но мне так кажется. Мне кажется, что это логично, да? А, Не, ну, ну, длиннее, чем два. 2... Ну, вообще. Блин. Не, ну... Если так подумать, то, Ну, логично, да, но с другой стороны... Но, когда мы идем домой, mm -hmm. приходим на перекресток. практике. Горят светофоры, mm -hmm. и мы всегда ходим не сначала на одну сторону, а потом через этой стороны на диагональную, а как бы сразу по диагонали. Ну, то есть это же получается тот же самый прямоугольный треугольник. Почему тогда мы считаем, что так ближе, что так быстрее? Почему мы срезаем? Почему мы ходим через какие-то дворы, в которых нас могут грохнуть, если это... Нет. превью бля я не понимаю я не понимаю это либо у меня уже какие-то проблемы да в мозге произошли либо ну типа ты мне сейчас тоже мозг сломала подожди <свят> не ну по идее а мои мозги <свят> не ну хотя логично <свят> или нет Бля, насчет этого реально я не знаю. Честно. Бля... Ба... Не, вообще не это логично. Живем... Да, но... Во... Мы реально живем в... Во... Как это называется? Мы живем в трехмерном <связано> мире. Это было слово. Симуляции, ёб твою мать. Ну, а льдаю. почему? Я планирую, ничего. Ну, подожди, подожди, Нет, подождите, я посчитаю. Реально. Короче, у меня ничего не получилось. Точнее, получилось, но фигня полная. Вообще? Блин, реально, надо будет вот на в набережащий перекресток идеи провести эксперимент. Ицмамикс Live. <laughs> Это не была реклама. Мне никто ничего не платил. Его не делать абсолютно. Но через 50 минут ко мне придет прекрасная женщина. Ее зовут Алиса, и она будет драть мне волосы на подмышках и на ногах, и Что? еще. Что? конечно, я. Но... Подробности такие зачем? Типа, ну, Такие, okay, ладно. Слышишь, дивизию? Кольти, я только сейчас от шока отошел, ты... ты, издеваешься надо мной, слушай? Я реально только сейчас от шока отошел. Учё? Э? No. <drew> <fans> <oscope> Поэтому мне надо постелить на стол И помыть попу Сука не знаю, это запекать или нет То, что ты мне сказал Подождите Информации сейчас секунду я не нашел информацию о ее возрасте хотя иска только кумиток ладно потом по соцскому положу прошу заметить у этой девчонки 1200 сабов это как вы, ну, вы понимаете да я сам хуею пипец я помню, когда она первый раз ко мне приходила, мы должны были лететь с мамой в Турцию. И было. я помню, что я лежала на столе на правом боку, и она была за моей спиной, и она драла мне волосы на жопе, и я в этот момент лежала, и типа <laughs> я, я ничего не чувствовал, Но в какой-то момент я просто подумала от осознания того, что какая-то тетка сейчас просто смотрит на мою жопу и мажет ее сахаром. И все, меня так понесло, у меня я не знаю, у меня была истерика, мне кажется, минут пять, зато мне быстро все выдрали и мне было не больно, но просто типа это было так странно на столе почему-то очень приятно лежать, типа не знаю, может быть потому что как бы высоко, да, выше, чем кровать, и ты такой как будто летаешь, такой Париж. Азиат, кстати, такое модное. татарский вариант мама его называет, а мне нравится. У меня, кстати, бабушка, знаете, где, откуда? Ну, и, по-моему, как раз из Татарстана. Я вам только хотел сказать! Время 10.50. Вот, я решила девочку, которая работает в кофейне в моем городе. я хочу как-нибудь дойти от рисунка. Прикольно, слушай. Получилось, конечно, не очень похоже, но... Зато красивое, наверное, я не знаю Но в любом случае я тоже наклеила Вот, написала все, все, что думаю Поэтому, ну, не зря же я это делала Ну, реально, красиво это сделала Конечно, у меня сейчас, как вот у любого адекватного человека В планах было лечь спать Просто пойти лечь спать, отдохнуть Спокойненько поспать До 10 утра, до 12 дня Я не знаю, скольки, короче, просто поспать Но, что мне в голову такая идейка Почему бы не порешать ЕГЭ по-английскому? Я не знаю. А, вот есть такие люди, для которых подготовка к ЕГЭ это прям типа, ну, сложно. И это прям как испытание. А для меня... Ну, если говорить про английский, да, <laughs> это просто кайф, типа, я не а знаю, не, я не, люблю не, это цвет свое дешевое, для а меня это какой это отдых. просто кайф, хоть это игорь, вот, хоть, типа, хоть это это что еще, хоть это Ну, это я еще не кайф. готовилась к математике и к русскому, потому нет, что вообще-то я в 10 классе, и никому еще не должна готовиться, еще успеть. Вот, а английский, ну, как бы, раз мне нравится, почему бы не порешать, да? А еще так, знаете, удачненько, да, вот сегодня 5 февраля. А я последний раз решала. Где-то в конце января. Пусть года выложил. Девочка знала, что пиздеть нехорошо. Она говорит, что у нее 5 февраля. А в видео он выложил 4 То есть она, если бы даже не было другого часа почты, она успела бы так быстро смонтировать, серьезно. Так быстро успеть смонтировать, реал. Не верю. Не верю. У меня ролики, бывает, по два дня стоят монтируются. Залетим. Немножко потеряла сноровку. Что же? Что-что-что-что? А... Угу. У вас чё Ага. Понятно. Ну и ладно. Знаете, ребята, мы учимся для этого... Серьезно, делаю вещь, не расстрою. ...вы раза, сделаю все лучше и лучше. Так что расстроиться из этого я не знаю. Иногда. Я тоже так иногда и, делаю. Я там, господи, все, просто букву Т пропустил Потому что у меня глаза слепаются. Вот, поэтому... ...просто букву Т, Т пропустила. Я просил, без можно было, пожалуйста, этого больше не делать. Я тебя прошу. Спокойно. Спасибо. Все, не надо. Ну, что я хочу сказать? Мне психику разрушили уже окончательно. Вопросы есть. Я надеюсь, их нет. Пойдемте почитаем, что там в комментах написали, хотя бы к этому видео. Но то, что она мне настроение подняла, это да, ну вот, смотрим на комменты. Сонечка, а, я Соня зовут. Запомнили! Сонечка, очень приятное видео, ждем дальнейших влогов от тебя. Про гипотену... О, так, если сложить катеты, их сумма будет больше гипотеноза, поэтому мы ходим... Но тот <свят> как-то тоже не согласен. Короче, спорный вопрос, напишите об этом в комментах, если тут есть математики. Черт, ты единственное, что поднимает настроение и мотивирует жить. Этот формат ВАУ. М -м -м, вот такое не скажу честно. She's got a point. She's an icon. She's a legend. А, ну ладно, допустим, это, мне кажется, все переведут. Uh, она, иконка. <laughs> она, там, что, иконка, ну... Вот иконка, вот она. Uh, она легенда. Ну, <laughs> как бы... И она... И она, это момент, ну... Соненька, потрясный формат блога в виде дневника. пожертвование только да не шедевр. Я говорю, да, миледи, вы прекрасны. Хотим обзор на холодильник. Давай, давай, давай. Давайте я тоже это напишу, конечно. Не, реально, давайте я зайду своего аккаунта и напишу. Просто я сейчас нахожусь на аккаунте брата. Спасибо ему огромное, что он дал мне его. Так, давайте. Ага. Хотим на холодильник. Ну и... Бально, не как не ставится. Сейчас попробую вручную написать. Вроде бы вот так вот А, точно это же... А, вот да, вс Хотим обзор на холодильник Давайте, пацаны, залайкайте, пожалуйста Зайдите, я ссылку в описании все равно оставлю Зайдите, залайкайте, я вас прошу а это все Я пошел из этого